Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Тяжелый чехословацкий танк 10 уровня ВЗ-55 Карта Энск, игрок Дима-776 Вторая попытка неудачная, но зато первая Колесника попасть не так-то просто Когда он на полном ходу носится Выписывает там всякие кругаля И то иногда попадаешь, бац, в колесо Да, он там начинает хромать, урона нет right Ну, еще раз Один из двух у колесника Уже осталось 172 единицы Прочности Так, первый уничтоженный союзник Чарфутур не прошло еще даже полутора минут, хотя еще даже долго да, счет был сухим. Потому что карта. Карта маленькая. Если турбачи, то на таких картах они как никогда актуальны и происходят быстрее всего. Счет 0-2. Кто там еще ну, сливается? БЗ-68. Тяжелый танк китайский. Тут в поле как-то пока что скучновато. Особо заняться нечем. С одной стороны, да, вот так. Засели, сидят, с другой, в укрытиях. Там пытаются как-то высовываться, что-то от башни делать. Нет попадания. И второй тоже выстрел неудачный. Ну, в ВЗ еще снарядов. Более-менее. Немало. Можете себе позволить. Вот так часто промахиваться. А то есть танки, у которых, да, к примеру, какой-нибудь из 4, у которых по 30 снарядов всего. Но таких машинах надо подходить более тщательно к этому вопросу снарядами вот так налево-направо не пораскидываешься. счет ну только что не успел сказать был 0-6 как тут же 2-6 по прочности причем ну ноздря в ноздрю прям команда идут хоть в городе там стволов у союзников осталось гораздо меньше но команда противника потрепанная Минус, колесник наконец-то Доездился, отмучился, болезненный Счет 3-6 4-6, команда отбивается ВЗ все-таки решил Решил поехать в город Где происходит самое жаркое Сражение помочь своим союзникам, может быть надо было в начале туда ехать ну и на правом фланге ВЗ настрелял 2000 урона, но в городе мне кажется он был бы более полезен, где как раз союзники ну, не сказать, что еще проиграли там он Е75 еще Бабахов живых, Конвой сколько у них прочности ну да, по <год> прочности у всех по понемногу ну так же как в принципе и у противников ну, не у всех, опять же. Кто вперед не лез? Прочность сохранил. Тому, конечно, вот в такой ситуации проще, когда много шотных, да, идти где-то в размен там не бояться. Счет 6-8, 6-9. А заканчивается только четвертая минута. Счет уже 6-11. Ну, с одной стороны, это плюсы маленьких карт. Мне нравится это как раз вот такие маленькие карты, как Энск, Химмельсдорф. Не смог як-тигр пробить ВЗ. В гуслю попадает. Тоже кто-то там по базе катается. Вот только ВЗ уехал с правого фланга, как там союзники все закончились. Теперь с двух сторон красные. Не знаю, ВЗ не ожидал что ли, что здесь 277-й выйдет, да первый снаряд вообще куда-то улетел там. И стали противники пытаться захватывать базу. Съезжает захвата. Поверение... Минус. Еще один противник. Это уже третий УВЗ уничтожает. Сейчас там доберут кранвагна. Спасай, спасай товарища. Да, здесь оптак Вафля притаилась за углом. Решила простить ВЗ. Не пробивает золотым снарядом. На, неприятность маленькая. Контуженный мехвод, конечно. Тяжело с таким играть. Танк становится весьма неповоротливый даже. Какой бы подвижный и быстрый он до этого не был. Вот он, да? Барабан иногда решает. Сейчас бы будь циклическое орудие обычное... Вафля успела бы отстреляться там Неизвестно, пробила бы, не пробила Но хотя в, таком, в такой ситуации Должна пробивать Весьма, да, вафля точная Спокойно там выцеливая НЛД И без проблем Хотя первый раз как-то, да Неудачно у него там получилось За углом шотный противник Ну вот там, да, еще 777-2 на базе Последний раз светился не знаю, может, трыхнет. Выкатился, да? Произошел обмен. Сейчас можно будет мехводу вылечить. Аптечка откатилась. Со всех сторон летят чемоданы. Всего 110 прочности остается у ВЗ. Тут, мне кажется, и без 777-го артиллерия может спокойно разобраться. Если тупить не будет. Просто, да, езжай куда-нибудь, спрячься в куст, там за угол где-то, и поджидай свою добычу. Сейчас посмотрим, что будет делать артоводы. Неудобно. Кругом попробуй проехать, чтобы Ничего не сломать, чтобы а, артовод Сверху не увидел ну, Хотя карта такая, что как минимум да, Объект 261 на этой карте играть Не очень удобно Тем более он тут был Недалеко Ну это скорее всего 261 Встает на захват Пытаться издалека светить, чтобы... Тоже попадает здесь ВЗ в засвет, но успевает сделать выстрел первым. Арта промахивается. Вот, 777 стоит на базе. Да, команде он своей в этом бою не помог нисколечко. Он спит, пишет там. Союзный артовод, ну я думаю... ВЗ и сам это заметил Ну тоже здесь задерживаться надолго, мне кажется, не стоит Плюнуть на это 877-го и сжать разбираться с артой Да, пока вот сейчас здесь перезаряжается, стреляет Арта может позицию изменить Ну и тем более ВЗ все это время находится в засвете вот. ну удалось арту подсветить Куда он там стрелял, не знаю. Но, ну, может, ВЗ уже отсветился к этому моменту. Да. вот мне кажется, мог тоже умнее в этой ситуации сыграть, да? Вот сейчас ВЗ начал пострелять по 777-м и попал бы в засвет. Арте надо было там в уголочек спрятаться и все. И у ВЗ не было бы никаких шансов.